Всем привет! Певица Ани Ворок вместе с дочерью Софией отправились отдыхать. У себя на странице в Инстаграм Дива опубликовала несколько историй, снятых в аэропорту и в салоне самолета. Звезда эстрады показала себя в полный рост, чтобы фанаты смогли рассмотреть ее наряд. Певица позировала в серых джинсах, черной футболке, кедах и бейсболке. Находясь в салоне воздушного судна, Ани Лорак запечатлила себя в кресле самолета. Артистка в дороге обошлась без макияжа и прически. «Дорогие друзья, я отправляюсь в свой любимый город», – сообщила она. «Дорогие друзья, я отправляюсь свой любимый город. Угадайте, какой».